Сейчас мы находимся на косметическом производстве, где будут происходить узконаладочные работы, поведение нового оборудования в эксплуатацию. Данный реактор с гомогенизатором. Также здесь присутствует жапорка, которая позволяет отопить продукты и в дальнейшем все смешивать с на Сейчас мы будем с процессом, как мы будем потихонечку вводить его и делать пробные ларки на данном газове. Первый шаг. Первый шаг. Мы только нагреваем сейчас жиротоку, да? Mm -hmm. Нет. Жиротоку это где? Жироток, а, жиротоку а, жироток, а, жироток, она вот здесь, она, она, нет, она Это сам реактор. Сам реактор. Сал -реактор. Дальше, э, сейчас 34 с половиной. Время, э, значит, это таймер. Mm -hmm. это, э, значит, температура рубашки. Температура рубашки 45,9. А, сейчас mm -hmm. мы начали этот процесс варки okay. э, крема. Mm -hmm. а, мы жиротоку э, засыпали э, okay. густую пасту в масло шин и внутри реактора греем сейчас воду для надежды Так когда, в какой момент я не, вы можете включать его и когда вы делаете гемонилизацию, только не большой вакуум. То есть посмотрите, насколько вам надо делать большую глубину вакуума. Я приглашаю посмотреть, какой крем у нас получился после всех наших варок. 40 градусов, мы приступаем сейчас к фасовке, разливаем его и дальше он будет оставаться. Это крем у нас используется для лица. Мы сейчас сюда внесем дополнительную ароматику, чтобы крем у нас приятный пахнет. Вот он такой кассетет, достаточно очень мягкий, воздушный, наносится на лицо, очень хорошо впитывается. Достаточно такой густой крем. Очень хорошо все перемешалось у нас. Процесс достаточно интересный, оборудование очень классное. Достаточно очень много еще предстоит сделать разнообразности оборудования. Следите, пожалуйста, за новостями на нашем YouTube-канале либо в Instagram. До новых встреч! А для чего-то за... <laughs> За... <No. laughs>